В этом мире нет более мощной силы, чем изменение мышления. Вы можете изменить свой внешний вид, свой дом, даже то, на ком вы женаты, но если вы не совершите внутреннюю трансформацию, те же обстоятельства будут сохраняться бесконечно. Можно изменить внешний фасад, но то, что действительно необходимо сделать, находится внутри все остальное остается неизменным. Если вы чего-то жаждете от жизни или надеетесь улучшить себя и достичь успеха. Это потребует усилий упорного труда. Большинство людей существуют, не раскрывая своего истинного потенциала, а те, кто становится знаменитыми, редко добиваются успеха без постоянного роста. Единственное, что в конечном итоге может принести удовлетворение, это сделать еще один шаг вверх, осознать, на что вы способны. Какой бы трудной ни была жизнь, всегда нужно продолжать двигаться вперед. Мы должны иметь мужество рисковать и двигаться вперед, а не застревать в своих страхах и пытаться найти одобрение у других. Если мы не будем стремиться к своей мечте, мы никогда не узнаем, что могло бы быть и сколько времени у нас осталось. Тем не менее, давайте вместе воспользуемся этой возможностью, чтобы принять состояние реальности и посмотреть, что может принести жизнь. Перестаньте откладывать и начните жить своей жизнью. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны быть неумолимы и беспощадны. Вы должны найти способы творческого подхода к идеям и набраться сил, чтобы продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что. Победители знают, как сохранить жажду к большему даже перед лицом поражения. Они не сдаются, даже когда все кажется невозможным. Каждый человек способен стать сильным и неудержимым. Нужно только верить в себя и полностью посвятить себя достижению поставленных целей, не позволяя критике встать на вашем пути. Большинство людей сами себе злейшие враги, позволяя страху сковывать себя, но вы можете преодолеть этот барьер. Как только вы обретете силу в этом новом состоянии, вы будете поражены изменениями, которые могут произойти в ваших действиях и их результатах. Пора начать каждый день говорить себе, что у вас есть все ресурсы, необходимые для успеха. Цените каждый день, как благословение мира, и поймите, что для всего есть причина, особенно для ваших мечтаний. Если вы чувствуете, что обладаете чем-то особенным, чем можно поделиться с другими, не стесняйтесь культивировать это и использовать, чтобы оно не пропало зря. Я поздравляю вас с началом этого путешествия. Я убежден, что идти к своей мечте – это самое важное в жизни. Не бойтесь идти к тому, что, по вашему мнению, принадлежит вам по праву в этой вселенной. Логика может сказать, что это невозможно, но если вы хотите достичь чего-то высокого, единственный способ попасть туда – стать неадекватным человеком и последовательно стремиться к этому. Люди скажут вам, что мир фиксирован и неизменен, но в глубине души в нем гораздо больше потенциала и пространства. Как только вы это осознаете, зачем кому-то соглашаться на меньшее? Зачем они поднимаются на вершине гор? Что вдохновило Нейсон делу отдать 26 лет своей жизни? Почему люди берутся за такие сложные задачи? Чтобы добиться успеха, вы должны сделать последний шаг. Вы должны быть готовы что-то построить, что-то создать и научиться учиться. Если вам нужно напомнить, истории не рождаются просто так, когда вы садитесь и пишете их. Наоборот, их пишут те, кто осмеливается мечтать. Никогда не переставайте стремиться к своим целям. Главный страх это не риск, а скорее страх быть слишком способным. Больше всего нас пугает неизвестность то, что другие думают о ваших мечтах, вас не касается. Вы все еще можете добиться успеха, даже если они его еще не увидели. Примите это и продолжайте жить, понимая, что историю не только наблюдают, но и творят те, кто достаточно смел, чтобы ее написать. Вы должны выполнять свое обещание никогда не сдаваться, пока не дойдете до конца. Используйте свой энтузиазм, чтобы подняться над любыми трудностями, которые могут возникнуть, и не позволяйте отсутствию света в конце тоннеля остановить вас. Человек, который когда-то был слабым, может стать сильным, тренируя свое тело и мышление. Поэтому используйте это как возможность избавиться от слабостей, которые могут вас сдерживать. Воспринимайте каждую неудачу как шаг к успеху. Вы не поверите, чего можно достичь, если взять каждую ситуацию в свои руки и упорно работать на свое благо, даже если для этого придется пожертвовать чем-то малым ради достижения чего-то большего. Поэтому начинайте завтрашний день с осознанием того, что он вполне может изменить вашу жизнь. Один из самых важных аспектов развития нашего вида – это убедиться, что вы вкладываетесь в то, что делаете. Чтобы достичь наивысшего уровня удовлетворения и самореализации, требуются усилия и преданность делу. Наука играет ключевую роль в этом процессе, поскольку она дает нам радость удовлетворения от наших достижений. Вы должны быть готовы довести себя до предела и стремиться к успеху, если хотите полностью реализовать свой потенциал. Благодаря упорному труду и целеустремленности вы можете быть уверены, что у вас будет все необходимое для достижения успеха.